Всем привет, ребята, с вами Антон Савинов. Не, не обращайте внимания. То, что у меня вот здесь вот на лбу, это просто я э, завязывал свою голову этой самой, ну, повязкой. Этого самого. Потому что у меня голова болела. Ну, не обращайте внимания. Но все равно, всем привет, ребята, Еще раз. И сегодня мы будем делать реакцию на финальный трейлер «Последний богатырь 2. Корень зла», который выйдет 1 января 2021 года в новом 2021 год. Я очень жду продолжения... «Последнего богатыря» самого первого, особенно когда самый первый «Последний богатырь» был самым лучшим фильмом. Это был комедийный фильм и боевик, он был самым лучшим. А по идее, судя по такому вот эпичному, э, предвкушающему финальному трейлеру «Последний богатырь два Курень зла», Должен быть самый захватывающий. Мне только самое интересное то, что... Ведь самое главное в том, что последний последнем «Богатыре» с «Вампиром» был показан финал. А что, а в том, чтобы как бы... Небольшой как бы спойлер. В том, что что будет в последней... Точнее, не в последней, а во второй части последнего «Богатыря», э, «Последнего богатыря 2». Да. Во второй части. Вот. В том, что вернутся Варвара, там ведьмы, там это... Вот, ведь мы же не знали, как на самом деле будет выглядеть финальный трейлер. Э, точнее, сам по себе. Последний богатырь 2. Продолжение. Корень зла. Но все равно, финальный трейлер. Последний богатырь 2. Корень зла. Тот самый ожидаемый. И так вот, поехали меньше слов ближе к делу. Поэтому, поехали. Три, два, один, погнали. Да пусть возродится силушка богатырская. Три, два, один, поехали. Наушники на это и с большой силой богатырской, да, силушкой богатырской, погнали. Идите ко мне, призываю вас. Очень эпично. А это кто, Варвар, как я понимаю, или это Василиса? Мне. Чую вас. Какие мурашки. Моей да. Великая тьма, помоги. Что там вообще произошло? Что за ко живые повозит? Они служат ему. Кому? Да, кому? Чего за подстава вообще? Может мы на берегу лясы поточим? если ты завтра снова сбежишь в свой мир, богатырь ого, спойлеры пошли Ванюшка у нас слабачок, я же вижу, что ты мне не веришь может я вообще не богатырь достанет час куда мне тягаться, -то? у меня же нет вашей силы богатырской я не могу деревья руками валить привет сила, дай время Халк, дурень. Халк? Да, Халк. Великий супергерой. <гручь> как я это понимаю, был Геннис. Вот тот самый, который вот этот был тебе показал. У меня есть одно обстоятельство, и в виде... Вот этого девайса. <гручь> Твоя пора. Его на стол. Ты все сможешь. Какой новый персонаж? Похоже, что это был Велес или Боян. Ну Но ведь нормально он летел, это я рассчитал так, чтобы он от крыши отскочил и... Ну как говорится, финальный трейлер «Последнего богателя 2. Курень зла» Самый эпичный, особенно когда в начале этого финального трейлера случался очень большой эпичный голос, у меня видите, у меня прям мурашки побежали, вот, это просто мурашки, это, это был как не знаю, кто это был на самом деле, то ли какой-то жрец, то ли какой-то э, бог, наверное, скорее всего, то ли это Перун, ну да, конечно же, без, конечно же, в этом, в продолжении «Последнего богатыря», Последний богатырь 2 зла Конечно, там не обойдется, конечно же, без славянских богов, там, этого самого. Вот. Я ведь сам по себе славянин. Вот. И все. Впрочем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик, если до сих пор еще не произошло. Оставьте комментарии. У нас опять начинается выход, выход роликов в частом формате. Ну, имеется в виду, очень часто начинают выходить ролики. И все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Подмякните на колокольчик, если до сих пор не произошло. Оставляйте комментарии, ждете ли вы последнего богатыря Два Курин зла. Хотите ли вы его посмотреть в кинотеатре этого, этой зимой в Ноун 2021 год. Всем пока.